Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Надежда, сыт не будешь». В мире существует немало практики, духовных учений, основой которых является утверждение о том, что не нужно сопротивляться ситуации, нужно принять все как есть, плыть по течению жизни, довериться Господу, успокоиться и повторять известные нам слова с детства, что все, что не происходит, все происходит к лучшему. Я с этим не согласен, поскольку считаю такие учения применимы лишь в тех случаях, когда человек не может повлиять на ситуацию, когда попросту говоря, мы не можем разрешить проблему. А если проблема неразрешима, то бесполезно сопротивляться, нужно принять ситуацию и успокоиться. Нужно действительно плыть по течению, и тогда судьба, если вы верите в себя, в свои силы в Господа, вынесет вас благополучно на берег. Нужно помнить, что Господь это не двигатель. Это не веревочка, которая впереди вас, за которую вы держитесь, у вас будет куда-то тянуть или толкать. Господь – это свет, который заряет вам вашу дорогу, ваш путь. Если дорога выбрана правильно, она не противоречит моральным принципам, вашей вере. И тем законам, которые действуют в том государстве, в котором вы живете, тогда да, Господь вам поможет. Он будет греть вам спину, вы будете чувствовать божественный свет, ваша дорога будет светла, она будет понятна, и финиш будет благополучный. Нужно понимать, что ваши ежедневные походы церковь, ваши многочисленные молитвы не принесут вам ничего, кроме потерянного времени, если вы не будете действовать, если вы будете созерцать, если вы не будете ничего делать и просто молиться, вы не добьетесь того, о чем мечтаете. У вас не будет благополучная жизнь, у вас не будет здоровья, у вас не будет жизнь полная чаша. Поймите, Господь помогает тем, кто доказал Ему свое желание жить. Это должны быть люди с амбициями, которые имеют силу воли, которые хотят жить, которые чего-то добиваются, пусть не сразу, но это люди, которые стараются. Господь им помогает. Он не будет помогать тому человеку, который ходит на молитвы и ведет праздный образ жизни, ничего не делая. Люди с зависимостями, которые ленятся, не верят в себя и по большому счету даже не верят в Бога, ходят туда для галочки. Он им тоже не поможет. Это будут потраченные часы и дни на бессмысленные слова, которыми вы не проникаетесь. Запомните, Господь вам поможет тогда, когда вы сами будете что-то делать, когда вы будете двигаться, когда вы покажете, что вы хотите жить, что у вас есть мечта, у вас есть цели. Господь за вас работать не будет. Дом Он за вас не построит и карьеру вам не создаст. Вы все должны делать сами, своими собственными руками, усилием силы воли и работая своего головного мозга. Ваше счастье, ваше будущее в ваших руках. В церковь вы должны прийти лишь поблагодарить за то, что Господь вам освещал ваш путь, и вы чувствовали руку Господа на своей голове. Вы чувствовали свет, который озарял вам ваш путь. В противном случае вы будете жить, как и жили. Дала текущая жизнь, ничем не примечательна. Постоянные походы церковь, Монотонное проживание своих дней и лет, впустую пустую потраченные просто на молитвы, в которых, по сути, вы даже не верите, поскольку, выходя из церкви, вы снова живете теми же мыслями и теми же поступками, которые противоречат вашей же вере. Понимаете? Верьте в Бога, но надейтесь только на себя. Обязательно Двигайтесь. Обязательно стремитесь вверх. Ползите вверх, не останавливаясь ни на миг. Господь лишь озарит вам вашу дорогу. Все остальное вы должны сделать сами. Понимаете? На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.